Мы же про People Management, правильно? А -а -а. Кто-то сделал по-другому. Поэтому как бы ты берешь самое вот самое Ну по могут повторить свою? Я очень не люблю конкуренцию. Так вдохновляет, это захватывает. Апперы, да, мне 40, плюс, меня... и я уже потерял пару миллионов в свою жизнь. Какой был самый такой большой управленческий факап? Те, То как тот, знаешь, нападающий и Роналда. Кто эти люди? Юрист, бухгалтер, служба безопасности пиар uh, uh, и слесарь. Вот если бы ты стал президентом завтра, три <с первых вещи, которые ты бы выполнил. Я практически никого не уволил. Не все могут быть Максимом Бахмат. Шарм, обаяние и много работы. Ну, большой респект, аплодирую стоя за это. Спасибо это большое. Очень круто. Максим, приветствую. В Привет. первую очередь, благодарю за то, что согласился записать короткое Blitz-интервью в преддверии шестой конференции People Management. И прежде чем мы поговорим о твоем успехе в юнисити сити успехе твоей команды, я хотела бы задать тебе следующий вопрос. А тебе? ходят легенды, mm. что ты превращаешь ржавчину в прибыльные проекты. Скажи, пожалуйста, что это за crazy challenge для тебя? Зачем оно тебе? Зачем мне? Слушай, э... я очень не люблю конкуренцию, то есть не люблю доказывать кому-то, что я лучший. Лучший способ не доказывать, что ты лучший, и приходить там, где хуже всего, куда никто не приходит, из этого делать лучше. То есть создавать свой собственный рынок, открывать свое собственное направление, модное слово, заходить в голубые океаны или создавать их. И поэтому как бы ты берешь самое, вот самое, да, то есть это ржавчина какие-то, никому не нужны объекты, неприбыльные, и потом они становятся очень прибыльными. Вот так вот, пожалуйста. Ну, в ДНХ, тому пример. Да, 24, 24 директора, у них ничего не получилось, 25-го у меня юбилейного получилось. У меня не было государственной поддержки, не произошло какого-то волшебства, на голову мне не упали арабские деньги, не появилось каких-то сверхфондов, ничего. Это просто шарм, обаяние и много работы, и хорошая команда. Что ты сделал по-другому? Я начал относиться к людям по-другому в первую очередь. Мы уже про People Management, правильно? Да. Я практически никого не уволил, там 10% я почистил команду, а пришел я с пяти людьми всего. Юрист, бухгалтер, служба безопасности, пиар и слесарь. Все эта команда смогла помочь мне сделать этот проект таким успешным и самым посещаемым проектом в Украине. 3 миллиона посетителей в год, это очень много. Это не просто много, это вдохновляет, это захватывает. Спасибо и если большое. как бы можешь делать это ты, наверняка могут делать и другие. Тем не менее, но ну, наверняка со всем так этим Корреляция успехом... непонятная, я согласен. Ну, то есть до этого же не получалось. Ну, могут твой опыт? Можно попытаться повторить, Можно спросить, да. что ты сделал для этого? Да, я, я с удовольствием делюсь этими знаниями, с удовольствием рассказываю. Но уверен, что я бы не рекомендовал повторять мой путь. Я бы рекомендовал создавать свой. Так лучше всего. Не все могут быть Максимом Бахматовым. Никто не может, он да? единственный. Да. Тем не менее, если говорить про вот успешный проект СВДНХ, какой был самый такой большой управленческий факап Максима Бахматова? Это что? Слушай, ну там было очень много каких-то мелких ошибок. Я же никогда не управлял государственными предприятиями, не понимал, что это такое, не знал этих всех нюансов про кру про какие-то отчетности глупые, про какие-то ограничения, невозможности. И это немножечко сдерживало, и от этого, естественно, приходилось, приходилось придумывать, как с этим работать. Но потом по факту все равно перебарывалось, и все эти факапы, они все равно отработаны. То есть все, что бы не сделано, казалось бы, плохое, все равно на пользу предприятия на пользу общественности, ну или на случай стране. Угу, то есть умение из управленческих ошибок делать плюсы и да, переводить конечно. это в опыт, это, в принципе, да, показатель абсолютно. некой управленческой конечно. зрелости. Я, то есть, я никогда не останавливаюсь, я не сижу и думаю, какой кошмар, какой факап, да нет, ну, сейчас, сегодня ошиблись, завтра переделали, не ошиблись, ну, мы какой опыт получили зато, не говоримся дальше. В сегодняшнем вот мире цифровизации, инноваций и всего тому подобное, что самое ключевое должен себе развивать управленец? Общение с людьми, уважение к людям, э, чувство людей, э, ну прокачивать себя. Потому что, если ты будешь пытаться навязывать людям то, что в тебе нет, э, они это будут чувствовать и не будут искренне отдаваться процессу. А если ты хочешь... Что чтобы, именно ты прокачиваешь себе? Э, все то же самое, что требует людей, я прокачиваю себе. То есть, если вчера мне надо было сделать важную работу важную и так далее, Моя команда осталась, по-моему, до полдесятого на работе, но я с ними был, я тоже работал, я все это делал, то есть не сидел, дал задание и пошел себе бухать, угу. нет, я работал с ними, понимал, что в этом случае должен быть я рядом, ну просто что, то есть я иду рядом с командой стараюсь, я делегирую очень много, их нагружаю очень много, они постоянно растут, но при этом я рядом всегда. Есть вещи, которые ты не делегируешь по умолчанию? Мне, мне всегда интересно, где та история, которая не может быть делегирована. То есть я готов все делегировать еще полностью. Мне вообще ничего не жалко. То есть я как тот, знаешь, нападающий Роналда, который вообще не должен чем заниматься, кроме как три раза за полтора часа выбежать к воротам. Все, все, остальное время он же, если вы видели, он ходит по полю просто. То есть если не смотреть матч по по, по телевизору, а живьем он реально прохаживается по полю постоянно, он ждет, знаешь, как хищник, он смотрит где как выстрелить и так далее он не может бегать постоянно очень быстро все, 100, все 90 минут он может делать какие-то выпады, удары и так далее, угу. вот то же самое я, я считаю, что все всем должны заниматься И меня нужно привлекать в момент, когда нужно сконцентрироваться дать мой импульс, как экскаватор знаешь, экскаватор приехал, выкопал что-то здоровенное а потом дальше начинает крутиться вокруг все остальные и правильно ли я понимаю, что при таком подходе делегирования доверие самое главное и фундаментально важное? Да, без этого вообще история. ничего не работает, конечно. А зачем работать с кем-то, взаимодействовать, если нет доверия? А что для тебя важнее в твоих сотрудниках? Это навыки или отношение к задаче, есть делу, проекту? очень хорошее выражение о том, что проще взять хорошего человека, дать ему навыки, чем взять суперпрофессионала, но отвратительного человека. То есть вы никогда не переделаете человека, это невозможно. А навыки? навесить простимулирован чек вы сможете поэтому рекомендую все-таки смотреть на людей даже если чек не очень профессионален, через два-три месяца полгода он при желании наберет всех навыков так, а если говорить про команду командуюнисити по сути это такой интересный инновационный кампус где это инновационный центр большой на площади город в городе выжженного поля вы сейчас создаете Историю, которой не было в истории Украины, да. наверное, в истории и в мире. да? Люди, которые с вами здесь работают, кто эти люди? Начинающие стартаперы, кто они? Угу. И вот те уже зрелые, с большим опытом, там 40+, насколько они разные, насколько они взаимодополняемые? Расскажи про людей, которые сейчас в проекте. Первое. значит, Я считаю, что суперпроекты делают обыкновенные люди. Не, не надо ждать супер людей для того, чтобы делать суперпроекты. то есть, или нет, мы не начнем, пока с нами не будет супер бухгалтера, супермаркетолога, супер там кого-то логисты. Нет, берите тех, кто есть. У меня мог людей, стартуйте, вы увидите, что их можно вырастить до супер проекта и автоматически сделать их супер людьми после этого. Это первое. То есть я просто набираю обыкновенных людей по рекомендациям с улицы. Мне и так и так есть. Я не обращаю внимания на какие-то специфики такие. Это первое. Второе, я разочарую всех, самый успешный стартапер это 40+, все остальные неуспешные, потому что только имея определенный опыт жизненный, ты в состоянии построить какие-то мультинациональные компании. Есть, безусловно, есть особенности, есть отличия, есть э, исключения, но если посмотреть на рынок целиком, если проанализировать всю статистику, самый успешный 40+. Но ходят слухи, что даже в Америке с тобой не будут разговаривать как с предпринимателем, если ты не потерял пару миллионов долларов. Да, конечно, да. Кстати, я уже потерял и готов общаться с кем надо. Отлично, вот он прекрасный пример успешного стартапера. Да, мне который... 40 плюс, и я уже потерял пару миллионов за свою, свою жизнь, так что я готов общаться. А расскажи, что за история у тебя была, когда ты 33 дня простоял в витрине? Я не простоял, я прожил в магазине «Цитрус» 33 дня, mm -hmm. собрал на тот момент 100 тысяч евро, Этих денег хватило, чтобы спасти 32 жизни ребенка. Я собирал деньги на операции по предотвращению порока сердца, а точнее на девайсы, которые называются оклюдеры. Это такая штука, которая сквозь аорту заводится и закрывает дырку в сердце. Государство не закупало их, и был вариант, или дети будут умирать, или им будут делать полостные операции, очень опасные в их возрасте, которые во всем мире не делаются уже 40 лет. Работаю только с оклюдерами Вот я вызвался, прошел конкурс Прошел отбор И 33 дня прошел в витрине магазина Чтобы собрать эти деньги и помочь Целому классу детей Это не просто челлендж, это еще и была конкурсная история Это был конкурс, просто так всех подряд не брали Нет, конечно Там голосовали, я занял не первое место при голосовании Потом был отбор, потом была аналитика Потом было собеседование И потом только мне предложили эту всю историю Слушай, ну большой респект, аплодирую стоя за это Это очень круто о людях, о людях в Юнит-Сити. Что это за люди? Опиши портрет вот своего человека. Моего человека имеешь те, кто резиденты наши, да? Да, те, кто резиденты ваши. Это более 100 компаний. Это компании, которые создают собственные продукты. Это компании экспортно-ориентированные. Это компании с неким видением, с некими ценностями. Это компании активно растущие обязательно. Это большая часть украинских компаний, перспективные максимально с ориентиром, опять же, повторюсь, на экспорт. Что еще? Это очень разные направления от агро до даты, от образования до криптовалют и безопасности. Есть, Есть Именно для этого так и собирается этот, этот отбор в Юниците для того, чтобы в этом питательном бульоне они взаимоопылялись, взаимообразовывались и становились лучше, умнее, сильнее, динамичнее. Ты говоришь про то, что здесь работают обычные люди, да? Делишь ли ты людей, есть ли у тебя такая, такой критерий оценки «мои, не мои люди»? Ну вот я же говорил, то что я в первую очередь смотрю на человека, на его вменяемость. Угу. Если мы вменяем по моим внутренним каким-то показателям, тогда с ним взаимодействую, работаю, развиваю. Потому что я взаимодействую с человеком, я его капитализирую, я его улучшаю. Я знаю это точно, и у меня угу. есть большой опыт работы. Я вижу всех моих бывших сотрудников вменяемых, как они растут и развиваются, и двигаются вперед. Поэтому я уже просто так не допущу к себе человека, который мне был бы дискомфорт. Uh -huh. То есть метка ⁇ мой, не мой ⁇ все-таки присутствует. Да, комфортно, некомфортно Даже не мой, не мой. Комфортно, не комфортно. Не важно, чтобы ну, то есть не хочется и все. А если говорить про ценности, ты говоришь, что здесь объединяются люди по ценностям. Три ключевые ценности. Unit City. Постоянное развитие, добавленная стоимость, <coughs> движение вперед, наверное, так. Ну, если про такие какие-то, знаешь, эфемерные ценности. Да. А так, Движение вперед. Сейчас стало модно ставить такие цели. Х-10 там должен за месяц, за квартал, за год вырасти в 10 раз. Это дань моде или необходимость в современных реалиях? Смотри, если мы смотрим на Украину как на субъекта mm -hmm. или на объекта международной экономики, увидим, как развиваются наши соседи. Если мы не будем расти вот так, как ты сказала, у нас может просто не остаться физически, потому что у нас не будут ресурсов бороться против вызовов mm -hmm. а, макроэкономических, военных, а, террористических и прочее. А, бороться с уродами можно только, если у тебя есть достаточно ресурсов. А ресурс мы можем взять только в экономике. Если мы не занимаемся строительством эффективной экономикой, борьбе с козлами, которые воруют деньги и забирают оборотные средства и кровеносную систему из нашей экономики, то у нас ничего не будет, не выживем просто. Ну, мы не про политику, но, тем не Это менее, не я политику. задам тебе Это сейчас один вопрос. Да. Вот если бы ты стал президентом завтра, три угу. первых вещи, которые ты бы выполнил. Я бы разобрался с судебной системой, попробовал бы прогарантировать судебную систему. Я бы разобрался, попытался придумать эффективную конструкцию по борьбе с коррупционерами. А, а самое главное, я бы разобрался с эффективностью взаимодействия органов власти, законодательное, исполнительное и коммунальное и тому подобное. То есть я бы создал систему цифровую, скорее всего, по контролю и развитию эффективности в широком смысле этого слова. То есть, ну, например, в Вашингтоне принято решение не инвестировать миллиарды долларов в снегоочистительную технику, угу. потому что снег выпадает, да, но всего 2-3 дня в году, а это время можно посидеть и дома, но эти деньги сэкономлены проинвестировать в садики, в образование, в развитие студентов. Вот это все надо класть на стол и анализировать, потому что воровства на этой технике очень много, откатов очень много, постоянно воровство на дизеле и так далее, а снег тает. Вот надо просто понять, где эта грань, между тем, чтобы ввязываться в эту всю историю или не ввязываться. Это ответственный выбор. И кто-то должен за это нести ответственность, а потом сказать, что, ребята, давайте лучше там 4 дня посидим дома, поработаем из дому, кроме скорых, безусловно, ключевых историй, но зато построим, например, 150 садиков за год. И все наши дети будут обеспечены качественными садиками и так далее. И кому-то оплатим стипендии по образованию крутые, потому что это инвестиция в будущее страны, ну вот так вот. На этой радужной ноте я хочу поблагодарить, Максим, тебя за честные ответы на спонтанные вопросы и еще раз напомнить всем, что 16 апреля мы ждем вас на People Management Conference, конференция об управлении людьми и эффективном взаимодействии. До встречи. Классно.